Здравствуйте! Спасибо вам за проявленный интерес к услугам компании «Шоу Яркие Огни». С помощью Fire FireShow вы сможете завершить свадьбу очень эффектно. Ниже представлены свадебные программы. С любой из них вы создадите сказку, о которой долго будете вспоминать как о красивом завершении своей свадьбы. Также с помощью Fire FireShow вы получите потрясающие фотографии и видео. Меня зовут Александр Кузнецов. Я занимаюсь этим делом уже очень давно. В прошлом я расист цирка на льду, руководитель номеров жонглера на скейтбордах» и «Гимнасты на ремнях». имея большой опыт проведения фаер-шоу на свадьбах. В пресс-листе вы найдете подборку из пяти программ, сделанных специально для свадьбы. В любой из программ вы сможете изменить песню. В программах есть мои авторские спецэффекты, о которых знаю только я. Поэтому вы можете быть уверены в зрелищности программы. Выбирайте любую. В каждой программе есть три пакета на выбор. Между собой они отличаются количеством спецэффектов, пиротехники и огня. Давайте пройдемся по прайс. Листаем ниже. И первая программа, которая нас встречает, это Fire Show «Главный день». Вверху представлено видео, которое лучше всего посмотреть, чтобы у вас сложилось мнение о самой программе. Под видео представлены три пакета данной программы. Под каждым пакетом есть подробное описание. В прайс-листе 5 программ. Лучше всего посмотреть видео каждый, чтобы понять, что хотите именно вы. Листаем ниже и по той же аналогии смотрим видео вверху и 3 пакета к нему. Выбираем программу, которая понравится вам и добавляем ее в корзину. В корзине заполняем поля – ваше имя, телефон, дату мероприятия и место мероприятия и нажимаем кнопку «Оформить заказ». После того, как вы оформите заказ, мы свяжемся с вами для уточнения деталей. Сегодня. Я сделал для вас скидку практически на любую программу. Не упустите этот шанс. Она будет действовать до полуночи. Также я для вас приготовил кое-что очень крутое. Сегодня к любой из этих замечательных программ вы можете добавить любые спецэффекты со скидкой. Это можно сделать внизу страницы. Вот здесь. Бронирование даты происходит по предоплате. Поэтому, чтобы не упустить возможность быть первыми, лучше всего... Сразу позвонить по номеру 8903-802-5125 и забронировать дату и лучшее время. Спасибо, что досмотрели до конца и до встречи на вашей свадьбе. Пока-пока!